В нашу программу поступило просто рекордное количество звонков с жалобами на инцидент, случившийся накануне в Альфа-банке. Единовременно у всех клиентов банка, приобретавших бензин на автозаправках Газпромнефть, были списаны все суммы, потраченные на заправки с мая по октябрь текущего года. Интересно то, что карты многих клиентов попросту ушли в минус, хотя были они дебетовыми. Лавина недовольства среди клиентов Альфа-банка нарастает все сильнее. Конфликт длится несколько недель. Начиная с 16 октября без какого-либо уведомления со стороны банка с кредитных карт пользователей списаны различные по величине суммы денег. Попавших в эту ситуацию клиентов объединяет одно. В период с мая по октябрь они пользовались услугами автозаправочных станций Газпром нефть. Здесь несколько нарушений со стороны банка допущено. Во-первых, клиент не был проинформирован об отмене операции, которую он совершил там в начале лета что якобы заправка не подтвердила проводку этих платежей. Во-вторых, клиента не предупредили о последующем их снятии с счета его. То есть я иду в магазин, рассчитываю на определенную сумму на карте, прихожу, у меня оказывается там ноль. Как выяснилось, в рамках отношений между банком и автозаправкой произошел сбой. Установленные законодательно сроки проведения транзакций то есть поступления денег, которые потребитель потратил на приобретение услуги, в банк вместо 45 дней растянулись на несколько месяцев. В результате пользователям приходили уведомления от приложения «Мобильный банк» о списании денежных средств, хотя на самом деле они были просто заморожены. Самое интересное, что единовременное списание денег привело к тому, что дебетовые карты превратились в кредитные, без согласия на то клиента, и на счет, ушедший в минус, начали начислять проценты. Похожая ситуация, как у всех, у тех, кто пользуется Альфа-банком и заправляется на автозаправочной станции «Газпромнефть Новосибирск», ровно так же, как и у всех, у меня сняли дебет, деньги со счета, приведя мой счет в минус, причем никаких соглашений, договоров о кредите я не заключал. На эту минусовую сумму на сегодняшний момент у меня еще начисляется процент. Получается, что клиенты Альфа-банка стали заложниками отношений между юридическими лицами. У многих суммы списания оказались достаточно крупными, а один из потерпевших рассказывает, что проведя выгрузку данных из своего личного кабинета и подсчитав расходы и доходы за последний год, обнаружил, что они сходятся в ноль. Несмотря на это, сумма на карте стала минусовой, а добиться объяснений от банка так и не удалось. Это за весь период, который я заправлялся автозаправочными станциями, они каким-то образом поступали деньги, потом опять списывались. Также это отображается в личном кабинете о том, что деньги, поступившие, все-таки списались. Списалась ровно та сумма, которая и приходила ранее, но при этом, при всем, счет у меня отображает минус 18 тысяч. Возмущенный клиент уже подготовил жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и Центробанк с просьбой провести проверку с законности действий Альфа-банка. Кроме того, юристы говорят о нарушении закона прав потребителей в части ненадлежащего предоставления информационной услуги, учитывая то, что клиент платит за обслуживание карты и мобильный банк, а в результате нужной информации не получает. На мой взгляд, Всем клиентам Альфа-банка, попавшим в аналогичную ситуацию, стоит обращаться в правоохранительные органы, в Роспотребнадзор, и обращаться в суд за защитой прав потребителя, взысканием монального вреда вот, виновными действиями Альфа-банка. В свою очередь банк занял более чем странную позицию, перекладывая ответственность на «Газпромнефть» и забыв о том, что обязательства перед клиентами несет исключительно сам банк. От комментариев представители Альфа-банка также отказались, но заверили, что проценты на суммы самостоятельно ушедшие в минус карты при оплате задолженности учтены не будут. Эту ситуацию можно назвать вопиющей, ведь многие клиенты заранее планируют свой месячный бюджет и незапланированное списание достаточно крупной суммы денег может полностью выбить человека из колеи. Если вы стали заложниками подобной ситуации, не медлите и пишите заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор к другим темам.